Прошло полтора года правления вот у Сергеевича, и в принципе вот та ситуация, которая сложилась, она как бы за полтора года она копилась. Поэтому то, что сегодня говорят мои коллеги, какая ситуация сложилась например, не только по ковиду, а в том числе и в социально экономическом развитию республики, значит, общественно политическом состоянии республики, это говорит о том, что к рулю главой республики стал действительно случайный человек. Вот за полтора года у нас произошло, значит, собираем налоговый упал. На сегодняшний день обвал инвестиций в экономике. Средний, малый бизнес у нас обанкрачивается и уходит вообще с рынка труда. Вы понимаете, вот род безработицы у нас же еще скрытый, есть, латентный. То есть на сегодня говорят, что у нас, я говорю, 13,5 тысяч человек безработных, но это они на бирже стоят и получают еще копейки. А представьте себе, сколько у нас сегодня, сейчас после ковида, объявлений, карантина, значит, сколько появилось безработных в малом бизнесе, люди, которые кормили сами себя. Катастрофическая ситуация значит, в сельском хозяйстве, и сегодня правильно, коллеги говорят, это у нас направляющий, скажем так, комплекс, который, в общем, содержит всю экономику в республике. Финансово.. Экономическая ситуация в РК остается, в Республике Калмитр остается критичной. У нас самая большая закредитованность в Российской Федерации. Итог. А итог работ так, такого, значит, провала экономики, невыполнение социальной гарантии для людей, это то, что бесконечные, значит, митинги, которые проходили до коронавируса, значит, а, Сегодня, значит, репутация и уважение. Глава республики потеряла вообще коммунистическое общество. И вот это вот, вот тот самый глав, он не смог создать значит, для формирования социально-экономической и общественно политической среды во время своего вот, за полтора года. На сегодняшний, день, на сегодняшний день, вот эти вот стратегические и тактические значит, просчеты говорит о том, что... Сегодня не существует вообще команды, которая могла бы вот ту ситуацию, которая находится, взять под контроль. Я вот сегодня хочу два примера привести, которые наглядно показывают то, что сегодня глава республики у нас вообще не знает законов. И как управлять вообще государственное управление вообще не понимает, каким образом делать. Вы все, наверное, были свидетелями, когда значит, после нашей весенней сессии будем говорить, да, и то, и когда подводились, он на официальном сайте своем пишет, что он принял отчет, значит, у Народного хорала Республики Калмыкии. Ну, удивительно. Я думаю, что ошибся. Мы можем справиться. Но, тем не менее, это пишется на официальном сайте. Более того, он, наверное, не знает от закона Ороле Республики Калмыки, не знает закона о главе Республики Калмыкии, где подотчетным является глава Республики Калмыкии перед Народным хоралом. Думал, расчет какой-то. Более того, вы недавно тоже читали, значит, средства массовой информации, значит. Они заявили о том, что создается, значит, общественный, значит, законодательный совет при главе республики. И прислали положение, по которому, значит, полностью хорал убирается, значит, и вот этот законодательный совет будет решать все вопросы. Это говорит о чем? Говорит о том, что человек неподготовленный. К сожалению, собрал вокруг себя ту команду, Которая сегодня привела вот к сегодняшнему кризису. Вот нам вопрос: сейчас задают вот депутаты, почему не говорите, все. Ну, мы думали, прошел молодой человек, значит, он знает работу, молодой, перспективный, значит, а? мы думали, что он поведет республику вперед. Значит, будет советоваться значит, со всеми фракциями, со всеми общественными движениями, со всеми теми людьми, которые, в общем-то, имеют авторитет и знают, каким образом в обществе вести, значит, каким образом общество направлять. Это же везде так делается. Это закономерно. Но, к сожалению, сегодня вот эта вот ниточка, которая соединяет государственную власть и с гражданским обществом, у нас как таковой ее не существует и нет ее. Власть сама по себе существует, а гражданское общество сама по себе существует. Долго продолжаться это, конечно, не может. Естественно, вот все что это значит, так, и так далее, наверное, скорее всего, будут другие меры будут приниматься, значит, так. Я думаю, она просто вот энергия, которая накопилась... И, к сожалению, нехорошая энергия, будем говорить, для кого-то, значит, так, она превратится в какое-то такое общественное, консолидированное движение для того, чтобы нам все-таки из этой ситуации нам надо и необходимо выходить. К сожалению, не хотелось бы видеть республику в таком состоянии, но она получилась. -то. И я призываю всех людей, которые думают о республике, знает беды ее, значит знает выходы, как из этой ситуации выходить. Надо консервироваться, жестко, четко сегодня поставить вопрос, нужны ли нам такие руководители республики. Или, как сегодня мои коллеги сказали, мы придем к тому, что у нас вообще республики. Республики перестанет существовать. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью.